Молодой человек, я попрошу вас прекратить съемку, я вам не разрешаю себя снимать Вы не имеете права, вы не имеете а, имеете права. а вообще вы должны представить а, Вы сейчас публично. Я должен представить? Да, да. Я подошел к представился вам да. Почему? Вы так должны предоставить удостоверение Убедить... Я я мы должны убедиться. Здравствуйте, молодой человек Старший сержант Ботанин Моя фамилия от вам подошел. А я можете удостоверение вам? Головному убору руку подложил угу. А вы мне почему плевете, что я вам так не сказал? Скажите мне, пожалуйста, я буду снимать просто все. Совершать вашу профессиональную действительность. На телефончик пока положите. Или нет? Зачем? Продиктуете номер, имейл вас. Что, на причастность А на, ваш а на каком Нет. основании вы это делаете? Алло, привет, меня тут полиция задержала огонь. Я прям недалеко от твоего офиса Потому того, что, что совершается В Московском районе Мошенничество А вы можете предъявить какие-то? Ну, ну это Вообще, не основание а ну, причастность я? розыска Совершение мошеннических действий Нахождение людей в розыске На территории ну, Московского района Ну хорошо. Вы установили мою личность? Сейчас мы проверим, Проверяйте. если к вам никаких вопросов не будет, хорошо. вы пойдете даже заниматься своими делом. Хорошо. Стоим, ожидаем. Мы ожидаем, хорошо. Здравствуйте, что у вас произошло? Не знаю, у а нас остановили полиция и мы говорим, Я не знаю, что вы хотите. Проверяем вас на розык. Ну, мои документы вам показали. Сейчас проверим, проверим. человек позвонит, и по-моему, Здравствуйте. Здравствуйте. Небольшая процедура, ничего страшного. Сейчас ну, вас хорошо. попасть, проверят и всё. же никуда не забирают. Ну, и сейчас заберёте. Ну, мало ли. Я уже говорит, что собирается меня забирать. Ну, вы отказываетесь мне. Ну, телефон свой ну, на розыск, комбинацию набрать. На законных основаниях. Ну, вы проверили меня, мои данные, которые вам приезжали. Паспортные данные. Я нахожусь в розыске, властей Просто вы не можете без артеровки задерживать меня. Понимаете? Вот мне сейчас сказали, вы хотите меня перестевать, дело что там проверять, а вы что там проверите? Я вы не, если вы будете, я не вот если вы будете препятствовать, а я каким же образом? вам сказал, понимаете, вы говорите, что я отказываюсь вам предоставлять и так далее. Значит, у меня возникает основание, угу. то, что данный телефон может быть в розыске, да, да, может да, быть ну, Я такой. не знаю, я не знаю, это вообще наоборот. Вот вам объясняют... Ну, я тоже объясняю. Ну, вы меня. Ну, что, вы меня я, раз... вам... я вас прошу набрать комбинацию, вы говорите, я отказываюсь, я не буду этого делать. Конечно. Значит, я думаю, что Значит данный телефон может быть ворованный, правильно. И таким образом вы будете его проверить? Вы просто сейчас меня заберете в отдел, заберете Чему? Телефон, заберете меня? Вам только что сказали, наберите комбинацию, комбинацию. вас Мэй высветится его по радиостанции в базе проверят, в розыски он или нет? И все, ты Ну, перечко... вы, вы неожиданно, появились целый патруль, потом вы еще подошли, что в, в чини капитана. Ну, да. Да. ну давайте, что, давайте. Что мы, давайте не будем испытать. Спитаклю да. ну, да. никто понятно. не устраивает. Все ну, понятно. Вас пытаются проверить телефон на розыск, не забирая у вас его, не изымая номер вашего имея, проверить по базе. Находится ли он как потишник да. или нет. Угу. Вы отказываетесь да. это делать. Ну, потому что у вас нет вашего да почему? Потому что вы не можете проверять. Да вы почему? Вы на основании какого закона действуете? Нет, российская фигурация. Ну, понятно, что сейчас мы не в Америке находимся. А какого закона? Просто на что это ваши действия? Закона о полиции? Нет, был закон о полиции. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Что у нас сотрудники полиции имеют проверять? Да, если я его не вижу. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. 18-го года. Давайте посмотрим. Вот давайте, если вам не Хотим какая-то подсказка, помощь, какие статьи? Нет, секундочку, давайте так. Вы пытаетесь э, Нет, сами я просто... юридическим языком разговаривать, да, правильно? Да, да. Вот, а, а, вот смотрите, вы, вас так? еще собираются люди. Неожиданное, не штатное я смотрю, что у вас Ну, давайте ну, тогда так. Если уж вы снимаете, я тоже, с вашего позволения, да, тоже да. немножко а съемочку вы, оперативную вы, приведу. Ну, я говорю, давайте подходите ближе к делу, потому фамилия, что... Я прекрасно да, знаю. Как фамилия? что вы как хотите. Как? Давайте переходите к вашим сексуальным действиям. Хорошо, разыграйте комиссию. Хорошо. с о недопустимости законодательства российской не отказаться от участия российской 27 июля, Хорошо, я вас uh -huh. Я вручаю много Я расписываться не буду, у вас фиксировано и молодым человеком, да, капитаном, и, соответственно, у нас ты все фиксировано. А, расписываться я, вот, не будет я о чем и говорил вот зачем просто ребят вы ну, концерт смотрите, устраиваете здесь, да если мы прекрасно знаем зачем вы нас здесь, ну, бы, задерживаете все мы можем идти да. этом. спасибо а, еще раз задаю вопрос у сотрудников да. есть вопросов по телефону. Ну, хотелось бы, да, до, до конца провести всю процедуру. Ну, господа, теперь... вы же прекрасно знаете, что я публичное лицо. Вы прекрасно знаете, что у меня нет воровных каких-то самых. Я зараз знаю, зачем нужен пыль. поверить нас, вы, вы, вы, вы так меня белингуете. Вы так меня одну не волшебным образом сейчас поймали. не знаю, зачем ломать эту комедию. Я не хочу отдавать и мои просто, потому что ну что, я потом телефон выйти, новости я заведу, пока у меня основные нет. Прекратите.